Это елка, это я. Сегодня, 1 января. Традиционное поздравление. Всем хорошего настроения, потому что на улице зима. Новый год. Я поздравляю всех. Так вот, шампанское осела. Теперь наполняй. С Новым годом. О, давай. Оп. И. <с <evacuate> <с <с...> а -а -а -а